Всем привет-привет! Разбираем Бон bon Вояж. Фрагменты видео, расклад. В одном видео будет несколько вопросов, поэтому смотрите ведем внимательно. Первый будет вопрос, второй это взаимодействие Тихеная Чунгука и Собачка. Собачка Чунгука, ну что важно и что интересно, если вы посмотрите Бон bon Вояж, а его можно посмотреть на Виверсе или на других каналах, с озвучкой, с переводом. Бам, вот именно в этом Бон bon Вояже, конечно, Собачка знакома со всеми участниками группы BTS со всеми мемберами. И реагирует он на всех по-разному. На Техена и Ченгука Бам реагирует одинаково, в отличие от остальных ребят. От вас была просьба разобрать этот бон -вая. Я не буду второй разбирать. У Бена есть собачка, и у Ченгука есть собачка. Очень тесно взаимодействует, и, Понятное дело, Бам признает их обоих как хозяев до собачки Бама, как э, вообще они относятся к Баму, собачка э, ли двоих, и Тихена, и Ченгука, хотя мы знаем, у Тихена своя собачка, у Чингука своя собачка, но так как они семья, то есть и собачки должны быть общие тогда, самое важное, собачка в доме в совместном бывает в их семье, то есть не у Чунгука, мы видели трансляции, что у Чунгука там в квартире был БАМ, а вот именно в квартире их общий БАМ проживает. Вышла карта ресурсов развития, карта. Скажем, путешествие поездки. То есть я считаю, карты считывают ситуацию. Колесо фортуны, кармическая карта. Скажем, собачка, бам, это как выполнить долг, законы природы. Карта напрямую говорит о природе. Вы представьте по этой карте осень, потом зима, потом весна, лето. Цикличность. Вот в их и взаимоотношениях так. И какая карта вышла интересная, даже рисунок нам под подсказ... Песочек, море или озеро. Колесо фортуны у нас карта периодичности, цикличности. И возможно собачка то с одним, то э, с двоими. По этой карте расстаются, встречаются. Карта меняется, что-то меняется постоянно. Я думаю, она не случайно вышла сюда. Бам! Насколько я слышала, большую часть находится в приюте, так как они постоянно на гастролях и так далее. А двойка жезлов – это карта двоих. Собачка? Двоих. обоих. И Тихена, и Чунгука. Умеренность – это карта семьи. А рыцарь намерение, в каком доме он бывает. Вот карты вышли. Умеренность – это карта семьи в их доме. И карта рыцарь. То есть прям две карты четко говорят. В их общем доме. И карта четко отвечает на вопрос – Бам, собачка Тэхёна и Чунгука. любит готовить Чунгук и тема еды тихен. и вопросы по этой темы также всем привет привет разбираем Бон -вояж. фрагменты видео расклад Судабгагиту, далам никалду, сампайку бавакалдалами пику, Sampaiku ba wakala mi pico Satya Чунгук так внимательно читает. Вы просто выглядите в его эмоции, в его напряжение. Какие-то прочитывает сообщения, листает. Вот знаете, как лента идет каких-то сообщений, и он читает. Но он так внимательно читается. Для него это очень напряженно, очень важно. Та информация, которая пролистывается, на ту, которую он смотрит. Важный вопрос, чей же все-таки был телефон в руках Чунгука, Тихона или Чунгука? И что он так просматривает, вышла дама. Говорит о том, что сообщение от дамы. Время этой карты конец июня, июль, часы после полудня. Я считаю, что карты считывают ситуацию, которая происходила в данный момент. Карта очень тесно связана с домом. Это может быть мама, а возможно лидер какой-то группы, а возможно просто менеджер и так далее. Что в ней негативного есть в этой карте? Дама вообще по натуре интриганка. Любит пощекотать нервы и держать в напряжении других. То, что он был в напряжении, это да. Это касается двоих. Вот карты ресурсные вышли, карты двоих. Мы видим на одной карте два мужчины и на второй карте две, два мужчины. Если возьмем быт, дама любит, ну, скажем, вот если в быту держать все под контролем. В этой карте человек поступает по... С... А, и с учетом двух карт, эта дама затрагивает их лично, их отношения. Кто была дама. Трудно сказать, но то, что женщина, это да. И это касалось их двоих. Карты ресурсные это может быть, ну, все, что угодно. Быть, работа, деньги, ресурсы. Материальная карта. А телефон их общий, потому что я доставала карты в начале сразу два вопроса на один расклад и вышла. Общались дамы и телефоны их двоих. То, что карты вышли разборок, это да. Под итог. Точно тема касается вот этих всех сообщений которые там Чунгук вчитывался, это касается двоих. Телефон у них на двоих. Много карт вышло материальных и ресурс. Но меня самое главное беспокоит вот карта, которая вышла юстиции. Даже на картинке мы видим дам, примиритель такой двоих, а может быть наоборот вмешивая в отношения двоих. Все карты вышли, много карт вышла семьи. Звезда и королева Пентакли, это можно было не доставать, вот все эти дополнительные карты. А Вот одна карта вышла, вот все, что сказала, все остальные карты а, в этой же теме. Вопрос такой щепетильный. Было ли свидание у ребят во время бунвояжа Я понял, что венит меня